Итак, всем привет! Сегодня я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы пишете комментарии, за то, что вы реагируете. Не все люди, в общем, неадекватные, есть люди более адекватные, взрослые. Сегодня мы поговорим с вами о том, какие есть четыре типа людей и к какому типу мы с вами относимся, вам нужно быть честными с собой. Это будет своего рода психология, психодиагностика, самодиагностика. Поэтому сегодня я вам покажу вот этих четыре типа людей. Также сегодня будет как грамотно хотеть, как грамотно строить цели. Покажу примеры. Чтобы нами не управляли, нужно управлять своей жизнью самим. Сегодня также будет о том, почему в это тяжелое время, турбулентное время, очень выгодно расти, развиваться, богатеть и делать свою жизнь лучше. Постараюсь уложиться в полчаса, потому что держу телефон в руках, не очень удобно, постраиваюсь тоже под ситуацию, как могу, провожу эти эфиры. Итак, четыре типа людей. Вы все знаете, что мы делимся на... Детей, подростков, взрос... юношей и взрослых. Ну, просто, да? Дети, подростки, юноши и взрослые. Теперь давайте разберемся, Кто такие дети? Дети – это те, которые не отвечают за то, что они чего-то хотят, и они, когда у них не получается, они плачут, они топают ножками, они требуют. Да? И если родители их правильно, грамотно не воспитывают, то так в жизни эти люди чего-то от жизни вечно и ожидают. Так вот, дети это те, которые им говорят, ну нельзя пить по психолу, это вредно, а ребенок не понимает, он кричит вот нопашками, топает, как это, я хочу, истерику закатывает, да? То есть, э, когда у родителей сейчас, э, допустим, нет денег купить дорогую игрушку, родители еще не успели заработать, родители там нет такого достатка, которые, да даже если и достатка, то тоже нужно ребенку объяснять, почему, зачем тебе эта игрушка. У меня был такой пример. Я училась в, в Германии, в немецкой, немецкой академии управления экономики в Ганновере. И там мы познакомились с очень интересными людьми. Э, муж и жена бизнесмены. У них очень крутой бизнес, они из Новосибирска. Так вот, мы спили пиво, сидели в, в одном из пабов и тут разговаривались и рассказывают они такую историю. Ребенок которому там лет 12 подходит и говорит, папа, мне нужен новый телефон. Хорошо. И папа говорит ему, Обосной, Зачем? Чем тебя не устраивает этот? Зачем тебе новый? И что он тебе даст? Зачем? Чтобы что? И вот тут, как вы понимаете, у многих из нас, у меня было так точно в том, в том период, я открыла рот, потому что обычно же мы не спрашиваем, мы же детям делаем... Какие-то подарки, и не задумываемся, а зачем, а что, как это будет его развивать, и как это ему принесет. А отец, который зарабатывает с утра и до ночи, пашет, они миллионеры оба были тогда на тот момент, когда мы с ними повстречались. У них бизнес, я уже не помню, как у них бизнес, рублевые миллионеры, я точно помню, говорили мы об этом. Так вот, для меня это был такой тест, знаете, вот, вот реальной жизни, как взрослые родители которые занимаются, трудятся и планируют, и пашут, они говорят, хорошо, куплю, только обоснуй, для чего. Так вот, дети, как правило, требуют, а мы не знаем, как им ответить. И чаще всего стараемся угодить, потому что у нас есть следующее в нашем в внутреннем состоянии, такое подростковое. Так вот, следующее – это подростки. Подростки, когда начинают расти, они требуют тоже. Они хлопают дверью, если им не подходит. Они могут из дома уйти. И они делятся на прилежных подростков, которые учатся и на пятерочке, там, да, на десяточке на... и так далее. А есть те, которые делают вызов и уходят из дома. и там Так вот, одни там, срывают уроки. Вот эти подростки делают вызов системе. Они, как правило, учатся тройки, Хотя есть и... Хорошо, отличники и так далее. Так вот, одни идут в асоциалы, а по тюрмам, по, потому что им не дают того воспитания, не, не дают, не обучают их, за что нужно отвечать, за то, что ты делаешь, нужно отвечать. С ними не разговаривают по один, ну, глаза в глаза, да. С ними не общаются на равных... И таких детей одни становятся, пробиваются и становятся успешными бизнесменами, в жизни достигают чего-то. Они идут против системы, с одной стороны, но они внутри системы. То бишь они понимают, что такое налоги, что такое, в какой стране он живет. И он делает свой бизнес, исходя из правил и так далее. А другие идут вот так вот, подростковость у нас у многих есть. Мы, замечаете, вы замечали, наверное, когда люди спорят, говорят нет, у них в разговоре нет, нет, у них постоянно они не умеют говорить, они не умеют дака, они не умеют вести диалог, они постоянно э, обижаются, они спорят, они, они постоянно транслируют внутренним конфликтом, потому что у него, у этого человека, у взрослого остался этот подросток. Вот, которому не научились говорить, не научили его общаться, не дали ему того воспитания, которое ему нужно. И вот сейчас вот слушайте меня и пишите в чате, кто к какому себя относит больше. Потому что у каждого из нас есть все, и ребенок, и подросток, и юноша, и взрослый. Но больше наша задача, честно, в этом в самотестировании, в самодиагностике определить, чего у нас больше. Так вот... Ребенок, который чего-то хочет, его нужно жалеть, любить, лелеять. Потому что дети, которые недолюбленные, они вырастают и становятся взрослыми, но страдают и многого не могут сделать. Потому что в детстве их недолюбили, например. Да? Не дали им то, что они хотели. Подростку не дали проявиться, не, не говорили с ним на равных, не общались с ним как с равным человеком и не спрашивали, а зачем тебе, а что это тебе даст и так далее. И подросток должен быть тоже у каждого из нас, потому что подросток это тот, который делает вызов, который ставит цели, который достигает, который все равно идет. Вот это вот часть подростка, которая должна быть в каждом из нас. Но у большинства людей подросток, к сожалению, в том, что показать всем, какой у меня крутой автомобиль, а при этом он куплен там на кредитные деньги. Показать, попендриваться, потому что его зажимали, его прижимали. И ему не дали истинные знания родителей или там школа, кто то его воспитывал, о том, что подросток должен говорить на равных, общаться и не только на кулаках. Ну, кулаки тоже, тоже надо просто быть... быть быть учиться подростковый вот этот задор направлять правильное русло итак где эти подростки назвала юноши это тот период жизни когда мы уже начинаем о чем-то думать это вечные гринпис это вечные мечтатели это те люди которые уже что-то знают но применять, боя применять боятся, потому что у них подросткового мало вызова мало юноши больше умничают, а юноши больше рассуждают. В, в бизнесе такие юноши мало достигают. Ну, в лучшем случае это будут какие-то э, там нобелевские лауреаты или там еще кто-то. Но в бизнесе юноши, как правило, мало зарабатывают, потому что больше рассуждают, много знают, умничают. Э, э, и, в общем-то, если это мужчина, то женщине тоже надо смотреть, а что мужчина сделал, какие у него есть результаты жизни, чтобы к нему, с ним идти, ему с ним было надежно, Потому что кроме как рассуждений и сидения в интернете, там, и умничать разными там, красивыми цитатами, этот человек, в общем-то, особо-то и не может. Ну и взрослый человек. Взрослый человек – это тот, который имеет в себе и ребенка, и подростка, и юношу, и взрослого, потому что он берет ответственность. И даже если он нарушает двойную осевую, так надо по ситуации, то он смотрит по сторонам для того, чтобы никому не подрезать, никого не нарушить. Потому что законы создаются для детей и подростков. Законы создаются для детей и подростков, потому что они не отвечают за свои поступки. Понимаете? Соответственно, взрослый человек, он осознает, где он находится, что он делает, какая ситуация происходит сейчас в его семье, в его стране, в мире. И такой человек начинает думать, так, хорошо, угу. у меня сейчас обстрелы, у меня сейчас блекаут, у меня сейчас семья находится в, в том состоянии, когда подвержена опасности. Значит, что я должен сделать, учитывая, что происходит? Понимаете, да? Взрослый человек говорит, так, у меня сейчас муж, уже сколько времени, если женщина, говорит, если у меня сейчас муж не зарабатывает, он со мной не считается, он не заботится о семье, и только для галочки, если я думаю, что детям нужен отец, то какой это отец, какой это даст пример? Какие вырастут у меня дети, глядя на такого папу? Вот так вот взрослый человек рассуждает и делает новые действия. Итак, подведу итог по четырем типам. Дети, подростки, юноши и взрослые. Конечно, более детально я это рассказываю и делюсь с вами. Мы с вами работаем в курсе, в программах. Но сейчас я даю короткую такую диагностику, чтобы вы понимали, на каком этапе мы сейчас находимся. Почему нами управляют? Как вы думаете? Пишите в чат. Почему нами так легко управлять? Вот шесть видов управления людьми. Почитайте, Послушайте, перед этим видео я делала на полчасика. Почему так ЭПСО работает? Почему люди залипают и сидят в соцсетях? Почему надеются на дядю? Почему надеются на какого-то нового мессию, который придет там в Украину, в Россию, в другую страну? Да, в разных странах есть разные условия. И человек должен думать, обязан думать о том, как ему живется в этих условиях с этим человеком, в эти, с этими законами, и сам принимать решение. Тогда это взрослый человек. Большинство же из нас, как вы понимаете, дети, подростки, и на них рассчитана вот эта вся пропаганда, вот эти все эмоциональные качели, вот эти герои, которые там у нас происходят сейчас. Сейчас я не буду, вы думаю, понимаете, о чем я. И идут договорники. И война затягивается. Ну, в общем, вы поняли, потому что мои статьи блокируют и видео блокируют, поэтому я буду очень аккуратно с вами говорить. Я думаю, вы взрослые люди. Потому важно иметь свое, свою цель. Важно уметь критически мыслить, понимать, где ты находишься, что ты можешь сделать, зачем тебе это надо, что будет когда. И еще один момент. Почему во время такой непростое, непростое слово рост идет развитие время турбулентности, когда идет хаос в мире, хаос в стране, важно понимать, что здесь у вас есть элементы роста. Итак, внимание. Вот смотрите по физиологии, по законам, которые дала нам природа, Бог, так как кто угодно, как кто во что верит, каждый человек должен стремиться не к стабильности, а к навыкам гибкости. Понимаете? И, следовательно, <смех> трудности для того даются, чтобы человек рос, развивался, быть более раскачив... развивал свои софт-скиллы, навыки, человечность, навыки говорить, навыки продавать, навыки вести социальные сети, навыки общаться с людьми. И если вы сейчас находитесь в другой стране, например, вы женщина, вы уехали в другую страну, и вы понимаете, что Дома, в Украине, например, идет война, и там будет непонятно сколько и как. Значит, вам нужно учить языки, вам полезно строить новые коммуникации. Возможно, вам стоит задуматься найти здесь своего любимого и любящего человека. А это новые софт-скиллы, новые навыки. Поэтому трудности всегда даются тем, кто хочет чего-то большего достичь. И поэтому в трудностях, если мы сами их себе не создаем, я всю жизнь об этом говорю. Вот я 11 лет в онлайн, более 20 лет занимаю психологией, психологии, психотерапии, но я всю жизнь этого говорю. Если у тебя нет внутри войны работы с собой, то тебе войну устроит Вселенная. Понимаете? Или это личная какая-то трагедия, или это вот такая вот масштабная, как сейчас. Ведь идет мировая война, по сути, да? Поэтому если вы себе не создаете войну, то вам война придет. Поэтому трудности это рост трудности это новое наше развитие в наших новых навыках если вы сейчас сидите и ждете что придет какой-то мессия и закончит это вы залипаете на э, крутых разных э, заголовках и там висите то вы выполняете чужие цели поэтому своя цель это где я сейчас чего я хочу что мне за это будет, представлять себе будущее так, как будто это уже есть. Вот я, например, реально понимаю, что вряд ли у моей, мой дом будет таким, каким он был. Но я все равно мечтаю его и вижу его. Как он восстановлен после войны, какой там сад красивый, какая там стоит моя любимая машина, как у меня приходят ко мне гости. Я все равно мечтаю об этом, ко мне придет. Может быть, это будет не в, моей, моем, ну, не в моем доме, может, это будет другой дом. Но когда у нас в голове есть то, о чем мы хотим, и мы держим на этом фокус, то к нам быстрее придет то, чего мы хотим. А если мы подвисаем на том, что нам заливают, то мы выполняем чужие цели. И мы рассеиваем свою энергию, отдаем ее куда попало. Поэтому мой курс, который я создала, так и называется «Возроди себя сам». Там я показываю, как правильно хотеть использовать мозг по назначению. Там я показываю, как грамотно ставить цель. Там я даю понимание, что такое гипноз, самогипноз и трансмедитация, чтобы с помощью гипноза, самогипноза вы смогли быстрее достигать своих цели и пробивать вот этот хаос, который сейчас происходит в мире. Понимаете? Поэтому для того, чтобы нам и меньше управляли, для того, чтобы мы менее подвергались вот этим манипуляциям, нам нужно иметь свои цели, друзья, свои и свои желания. Поэтому ссылочка на курс, он всего-навсего 20 долларов. Я специально делала такую маленькую цену, чтобы большее количество людей его могли э, послушать. Он состоит из 10 уроков. Там короткие 5-6, максимум 15 минут – находятся уроки, которые дадут вам возможность немножечко себя прокачать. Так что всех вам благ, живите своими целями, отстраивайтесь от того, что происходит в мире и помните, все, что происходит, происходит для чего-то, для вас лично, для страны, для семьи и так далее. На личную консультацию тоже будет шапка шапке профиля ссылочка и под этим видео тоже. Всех благ, пока-пока!